Привет-привет! Сегодня тренировка для женщин, которые недавно родили или родили, родили, родили или родили давно, но ничем не занимались. Тренировка на все тело с упором на укрепление мышц скоро и живота. Тренировка медленная, мягкая, как раз подходит для начала восстановления после родов. Итак, приготовь водичку и мы начинаем, естественно, с разминки. Ноги на ширине плеч. Руки ты можешь держать на поясе, можешь держать у лица. У меня боксерская привычка, я держу у лица. Из этого положения мы мягко переносим вес тела с ноги на ногу. Отрываем пятки от пола, носки не отрываем. Переносим вес тела. Мягко, без топота, без удара, без падений. И начинаем движение головой вперед-назад. Медленно. Мягко, без резких движений. Вправо-влево. Стараемся одновременно двигаться на ногах и двигать шеей. Закончили вращение рук по большому кругу. Вперед. Два. Три. Четыре. Пять. И назад. Один. Два. Три. Три. Четыре, пять. Одна рука вперед, одна назад. Один, два, три, четыре, пять. И в обратную сторону. Один, два, три, четыре, пять. Локти. Два, три, четыре, пять. И в обратную сторону. Два, три, четыре, пять. Кисти. Закончили. Вращение корпуса. Один. Колени не сгибаем. Два. Наклоняемся максимально низко. Три. Слегка растягиваем заднюю поверхность бедра. Под коленом. Четыре. Пять. И в обратную сторону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Закончили наклоны в стороны. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Ноги вместе. Руки на колени вращаем. Один, два, три. 4, 5. И в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Закончили и переходим непосредственно к тренировке. Первое упражнение. Приседания. Мы ставим ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в стороны. И из этого положения мы опускаемся вниз до параллели бедер с полом. И поднимаемся обратно. Здесь важно, чтобы когда ты опускаешься и поднимаешься, колени не заваливались вовнутрь. То есть у тебя не должно быть вот такого вот движения. Но это утрировано. Просто обрати внимание на свои колени. Опустились, следи за тем, чтобы они не падали внутрь и поднялись. И второй момент, не перепрогибай спину. То есть тебе не надо делать э, вот так. Я часто вижу такое движение в приседаниях. Нет, ты, э, у тебя должна быть спина в нейтральном положении. Бедра под ребрами. Из этого положения ты опускаешься и поднимаешься обратно. Показываю неправильно, видишь? Оп, пошла попа назад. А вот так правильно под... Бедра под ребрами опускаемся и встаем. Таких мы делаем 12 повторений. Не спешим в моем темпе. Готово? Погнали. Один. 2. Главное приседать. Три. Максимально низко, насколько ты можешь. Без потери техники. Четыре. Чтобы колени не заваливались вовнутрь. Пять. Шесть. Колени могут выходить за носки в проекции. Семь. Восемь. Главное не валить их вовнутрь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12. Закончили. Следующее упражнение. Сведение локтя и колена. Мы встаем на четвереньки. Спина ровная. У тебя не должно быть вот такого вот прогиба. Не должно быть вот такого округления. Ровная спина. От макушки до копчика прямая линия. Голову не запрокидываем вверх. Не опускаем вниз. Смотрим четко в пол. Из этого положения мы поднимаем ногу. И руку. Сводим их. И поднимаем обратно. Не спешим, не машем. У тебя не должно быть вот такого. Вот видишь, сейчас у меня есть движение в спине. Движение в спине быть не должно. Подняла, опустила. Таких мы делаем. 12 повторений на каждую сторону. Готово. Живот. Когда мы стоим на четвереньках, у тебя не должен быть расслаблен живот. Пупок ты должна тянуть к позвоночнику. Не втягивать живот вверх диафрагмой, а именно тянуть пупок к позвоночнику. Это... Сложно, у тебя не сразу будет получаться, но тебе надо постоянно пытаться это делать, чтобы ты почувствовала поперечную мышцу живота. Готово? Работаем. Нога, рука. Один. Два. Если ты падаешь, три, и тебя разбалансирует, четыре, то ты можешь после каждого повторения ставить пять, шесть. Но я рекомендую этого не делать всем и развивать баланс восемь 9 не забывай держать живот 10 11 12 закончили и повторяем на другую сторону рука нога работаем. один спина ровная два Поясницы движения у тебя не должно быть три мы не машем ногой 4. Мы ее приводим и отводим. 5, 6, не спеши, делай в моем темпе. 7, тут фишка в том, чтобы делать медленно. 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Следующее упражнение выпады. Мы делаем шаг назад и опускаемся вниз. Следи за тем, чтобы колено было четко над пяткой. Колено не должно двигаться вперед. Когда оно двигается вперед, нагрузка на квадрицепс. Когда ты смещена назад, нагрузка на ягодицы. И поднимаемся. Опускаемся и поднимаемся. Таких мы делаем по 12 на каждую ногу. Готово. Работаем. Один. Два. Руки можно поставить на пояс. Три. Можно держать перед собой. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили и повторяем на другую ногу. Носок смотрит четко вперед. Не внутрь, не наружу. Вперед. Один. Колено над пяткой. Не забывай об этом. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, закончили. Следующее упражнение – подъем ноги из боковой планки. Очень важное упражнение для мышц живота. Мы ложимся на бок, сгибаем колено, вторая нога прямая. Поднимаемся, поднимаем руку вверх. Из этого положения поднимаем ногу вверх и обратно. Если ты не можешь этого делать, ты ложишься на пол кладешь бедра и поднимаешь ногу но я рекомендую делать в планке максимум сколько можешь не можешь сделать 10 делай хотя бы 6 потом ложись и доделывай в следующий раз сделаешь больше 12 повторений готово работаем 1 два три 4 пять Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем сторону. И повторяем. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И последнее упражнение круга. Ягодичный мост. Мы ложимся на спину. Ноги на ширине плеч, пятки максимально близко к ягодицам, колени не сводим вместе, колени всегда на ширине плеч. Руки поднимаем вверх, поясница прижата к полу, то есть здесь не должно быть пространства. Прижимаем поясницу к полу, пупок прижимаем. Из этого положения мы поднимаем максимально вверх, сжимаем ягодицы и опускаем обратно. Очень важно, когда мы опускаем, первая ложится поясница, не попа. Поясница, то есть ложится поясница, видите, и только потом ягодицы, поясницу от пола не отрываем. То есть показываю, как неправильно. Когда у вас поясница оторвана, вы поднимаете бедра, и первыми бедра ложатся. Это неправильно. Прижали поясницу, у вас идет лобок вверх. И точно так же опускаемся вниз. Сначала поясница, потом ягодицы. Двенадцать повторений. Работаем. Один. Не спешим. Два. Вес тела на пятки. прямо пятками в пол. Три. Живот держим поджатым. Четыре. Но у вас по-другому и не получится, если вы делаете правильно. Пять. Первый ложится поясница. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Это считается упражнение для ягодиц. Одиннадцать. 12. Но это очень крутое упражнение для мышц тазового дна. И для мышц скора. Это мы закончили круг. И повторим его еще три раза. Если тебе уже тяжело, ты можешь сейчас закончить. А на следующий раз сделать два круга. А потом три круга. Смотри по себе, не, не надо сразу с первого раза себя переутруждать. Потому что если ты родила там месяц назад, то тебе может быть очень тяжело, твое тело еще не готово к таким нагрузкам. Я после родов еле-еле приседала 10 раз. А мы повторяем. Готово? Приседание 12 раз. Работаем медленно, никуда не спешим. Один. Два живот держим поджатым. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, закончили, сведение локтя и колена, опускаемся на четвереньки, поднимаем руку, поднимаем ногу, сводим и возвращаем, готово, 12 повторений, работаем, живот держим подтянутым, Один. не даем ему висеть вниз, 2, 3, 4. Это важно. Ты должна сама держать свой живот. 5. Ты должна напрягать поперечную мышцу. 6. Потому что именно она отвечает 7 за плоскость живота. 8. Именно она у тебя сейчас ослаблена. 9. 10. 11. 12. Закончили. Меняем руку. Ты с первого раза даже можешь не понимать, о чем я говорю. Ты можешь ее даже не чувствовать. Готово? Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И переходим к выпадам. Я просто напоминаю. Мы делаем шаг назад. Опускаемся, следим, чтобы колено было четко над пяткой. И поднимаемся обратно. Готово. Двенадцать повторений. Шаг назад. Работаем. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу. Продолжаем. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. У нас подъем ноги из боковой планки. Тяжелое упражнение. Особенно, если раньше ты его не делала. Но его надо делать. Крутое упражнение, опять же, для, именно для того, чтобы живот был плоским. Готово? Подняли бедра, подняли руку. Работаем. Один. Два. Держим пупок. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Если тебе не очень понятно, о чем я говорю, когда я говорю держать живот, я в конце этого видео покажу, объясню подробно. Поменяли сторону. Поднялись, работаем. Один, два, три, четыре, пять. Не спеши. Шесть. Здесь важно делать медленно. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И. Ягодичный мост. Ложимся на спину. Поясница прижата к полу. Стопы на ширине плеч, колени вместе не сводим. Здесь должно быть пространство. Руки подняли, поясницу прижали. Говорю еще раз об этом. И поднимаем. Опускаем поясницу. Ложится первая. Два. Три. Это упражнение 4. Для твоего живота намного важнее, чем качать пресс. 5. А то многие тренируют прямую мышцу живота всякими скручиваниями. 6. Хотя за плоскость не она отвечает. 7. А отвечает поперечная мышца. Вот такая вот. 8. Я потом покажу в конце. 9. 10. одиннадцать, 12. Закончили? Это второй круг. У нас еще два. Напоминаю, если ты первый раз, если ты родила там две недели назад и тебе тяжело, или там если ты родила давно, но тебе тяжело, прекращай в этом, в этом. В этом месте и следующий раз делаешь три круга, а следующий раз четыре. То есть ты должна сама чувствовать, сколько тебе нагрузки достаточно. Конечно же, не стоит не стоит себя жалеть, там совсем жалеть, что типа о, я сделала один круг и достаточно. Нет, старайся сделать до конца. Но если тебе очень тяжело, если ты вздыхаешь, если у тебя уже все болит, то не делай. И у нас приседание готово. Работаем. Один. Два. Держим живот. Три. Вот сейчас у меня расслабленный, видишь? Четыре. А сейчас я его подтянула. Пять. Но при этом я его не втягиваю. Шесть. Я просто подтягиваю его вот туда. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12 закончили сведение локтя и колено встаем на четвереньке поясница ровная взгляд четко в пол живот подтянули поджали и работаем нога рука 1 два три 4 5 Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили и повторяем на другую сторону. Нога, рука, один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили выпады. Напоминаю, шаг назад. Опускаемся вниз, колено над пяткой. Готово. 12 повторений. Работаем. 1. 2. Если тебе тяжело делать без отдыха, 3. Вместе со мной жми на паузу. 4. Отдыхай не больше 30 секунд. 5. 6. И продолжай. 7. Но я рекомендую делать без отдыха. 8. 9.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 Десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас подъем ноги из боковой планки. Работаем. Ложимся на бок, поднимаем руку, поднимаем бедра. Погнали. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не жалей себя, работай. 12. Это тяжелое упражнение, я знаю. Но тебе надо его делать. На другую сторону. Тебе не надо качать пресс, но тебе надо делать вот это упражнение. Многие делают наоборот. Поднялись, подняли бедра. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Только что такая гигантская чайка пролетела. Я думала, что съест меня. И у нас ягодичный мост. Ложимся на спину. Поясницу прижали. Пупок к позвоночнику. Ноги на ширине плеч. Колени не сводим. Руки подняли. Поясницу прижали, напоминаю, два раза. На всякий случай. Работаем. Один. Поясница ложится первая. Два. Три. Делаем медленно. Четыре. Пять. Это упражнение важно делать правильно. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, закончили, пьем воду, пару секунд отдыхаем, и у нас последний круг, не переживай, если тебе тяжело, не смотри на меня, не смотри, что я легко дышу, а если ты дышишь тяжело, или тебе тяжело уже, или ты уже не можешь, не переживай, не, не считай себя слабачкой, потому что это нормально, я родила пять лет назад, и я все эти пять лет мощно тренировалась, конечно, я дышу легко в этой тренировке, если будешь тренироваться регулярно я тоже буквально через месяц тебе эта тренировка будет казаться вообще типа такой разминкой поэтому не равняйся на меня не равняйся на кого-то равняйся только на себя ты ты недавно родила ребенка то есть ну как бы твое тело прошло через такой стресс и до сих пор еще проходит если ты кормишь если там прошло еще меньше года ты восстанавливаешься твое тело прошло такой стресс, что оно просто не может работать так, как работают тела тех, кто вообще не рожал или родил давно. Поэтому 4 я заболталась у нас последний круг давай Приседание. 12 повторений работаем один садись глубоко 2. если ты будешь вот так вот не досаживаться как я сейчас сделала 3 то эффекта не будет четыре. Следи за поясницей. 5. Не перепрогибай ее. Вот такого, как я сейчас делаю. 6. будет не должно. Смотри. Видишь? 7. Очень важно. 8. Выработать правильную технику. 9. 10. На случай, если ты когда-то возьмешь в руки вес. 11. 12. Закончили. Если ты возьмешь вес и будешь приседать с прогнутой поясницей, чтобы дать больше нагрузки на ягодицы, как очень многие делают, ты просто будешь сильно перегружать поясницу. Не надо этого делать. Ягодицы и так работают. Не надо их оттопыривать. Никогда. А у нас сведение локтя и колена. Стоим на четвереньках. Поясница прямая, нету прогиба. Ну, в общем, ты уже знаешь это все. Это четвертый круг. Живот поджали. Работаем. Нога. Рука. Один. Не спешим. Два. Три. Это очень крутое упражнение для мышц кора. Четыре. Для мышц спины. Пять. Для мышц живота. Шесть. Для плеч. Семь. Восемь. И вообще оно кажется легким. Девять. Десять. Десять. Но оно расходует довольно много энергии. 11. 12. Просто на то, чтобы удержать твое тело в равновесии. Меняем сторону. 1. 2. Именно поэтому мы стараемся не ставить ногу-руку на пол. 3. 4. Включаем стабилизаторы. 5. 6. 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас выпады. Готово. Надеюсь, уже не надо напоминать. Ты уже запомнила техничку. Работаем. Шаг назад. Присели колено над пяткой. Один, два. Три, 4, 5, Носок смотрит четко вперед. Шесть, семь. Колено тоже четко вперед. Восемь. Не давай ему заваливаться вовнутрь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Поменяли ногу. Работаем. Один, два.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 Ложимся, поднимаем бедра, поднимаем руку, работаем. Один, два, три. Держим живот в напряжении, четыре. Если ты его расслабишь, ты начнешь падать вниз. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать закончили меняем сторону солнышко зашло затушено надеюсь не сильно темно и мне не придется переснимать поднимаем бедра поднимаем руку работаем один два три четыре пять шесть семь восемь Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас ягодичный мост. Ложимся на спину, поясницу прижимаем, пятки на ширине плеч, подняли руки, работаем. Один, первая ложится поясница. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, не спешим, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Мы сделали 4 круга. Сейчас мы еще сделаем легкую растяжку. Очень легкую, буквально 2-3 минуты. Просто, чтобы расслабить мышцы. Растяжка очень важна для расслабления мышц. Я рекомендую делать легкую растяжку каждый раз после тренировки. Руки в замок. Поднимаем над головой. Отставляем ногу назад и прогибаемся. Закончили. Делаем то же самое на другую ногу. Закончили. Ноги чуть шире плеч. Колени не сгибаем. Округляем плечи и наклоняемся вниз. Расслабляемся, берем себя за локти и расслабленно висим. Покачиваемся, колени не сгибаем, тянем под коленями и спину. Просто расслабленно висим вниз, покачиваемся из стороны в сторону. Закончили, через круглую спину поднимаемся вверх. Ставим ноги шире. Носки смотрят четко вперед. Пятки от пола не отрываем. И мы смещаемся на одну сторону и на другую. На одну чувствуем, как тянется приводящая мышца. Собственно, внутренняя поверхность бедра. И на другую. Теперь мы садимся на ногу и тянемся подбородком к большому пальцу. Закончили. То же самое на другую сторону. Закончили. Мы делаем большой выпад, упираемся руками, колено четко над пяткой, провисаем, чувствуем, как тянется передняя поверхность бедра, провисаем, опускаемся на колено, поднимаем руки на бедро или на, на бедра, на пояс, толкаем бедра вперед и вниз, смещаемся назад. Тянемся подбородком к большому пальцу. Тянем стопу на себя. Чувствуем, как натягивается вот здесь. И снова вперед. И снова назад. И делаем то же самое на другую ногу. Большой выпад. Провисаем. Опускаемся на колено. Толкаем бедра вниз и вперед. смещаемся назад. Вниз и вперед. Смещаемся назад. Закончили. Садимся на колени. Кладем руки перед собой. И опускаемся максимально вниз. Закончили. Садимся на четвереньки. Прогибаем спину наверх. И обратно. Вниз не прогибаем. Наверх. И обратно. И снова смещаемся вниз. Стараемся опустить голову между плеч. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилось. Пока-пока.